некоторые люди они продолжают избегать вот этих препятствий продолжают прятаться продолжают быть стадом продолжают быть неосознанными в спящем состоянии я не знаю что вам нужно для того ну, вообще нужно ли что-либо или нет но если правда нужно надо что-то с этим делать тем кому нужно что я могу предложить ну во первых у нас планируется тренинг в турции некоторые скажут какой тренинг в турции коронавирус и все такое первое есть вообще вероятность уже это объявляли, что к лету, скорее всего, это все закончится. А второе есть, что если не закончится, ну закончится там к середине лета. Что когда-то это все равно закончится? То есть мы рано или поздно все равно уедем в Турцию. Это сто процентов, 100 миллионов процентов. Это запланировано, это будет сделано. А если мы в этом году не уедем в Турцию, мы ну, в следующем году поедем в Турцию. Те, кто уже оплатил, у них уже все готово. Для этого. Если вам нужно научиться глубоко работать с собой будет тренинг в Турции есть второй вариант у нас есть программы которые мы запускаем курс по достижению цели он так и называется в цель там есть работа с целью работа с телом работа с энергией работа с эмоциями ну в общем все все все полный комплект там есть там 16 часов занятий он будет в записи третий вариант это индивидуальная работа со мной ну я думаю что это самая сильная работа потому что идет прямое индивидуальное влияние энергетическое и туда будет включаться все, что я умею и знаю, я буду там давать. А для того, чтобы прийти к целям определенным. Не то, что там вываливать на человека, все, что я умею и знаю, это, это невозможно. Потому что я 50 лет учился, и ни, ни за месяц, ни за 5 это все передать невозможно. Но то, что человеку нужно для достижения того, к чему он стремится, это однозначно. Там я не жадничаю. И опять же, все зависит от того, к чему человек готов. Если человек пришел в практике получать, а сам не делает элементарных вещей цель, написать не может, то он будет сидеть цель писать. А практики будут сразу после этого. Как напишет, сразу займемся. И я буду обучать этого человека индивидуально, то есть это как наставник, ученик будет вот в, в прямой связке. Стоимость 100 тысяч, цены я не поднимал, опускать не планирую вообще, в принципе. Ну, нет такого плана. Но цены оставляем в рублях, месяц занятий 100 тысяч. Ну да, что входит, ну если 4 недели, 4 индивидуальных занятия через skype или через whatsapp или что-то еще плюс мы все время в, в доступе, если надо, вдруг в какой-то момент, что-то непонятно не получается, мы просто подключаемся и занимаемся ну или в переписке или, или голосовыми сообщениями с друг другом обмениваемся, чтобы у нас все время шла работа это очень э, серьезная работа, это очень ответственная работа и зависит от человека насколько он хочет поменять свою жизнь вот сейчас три такие формата у меня есть которые я предлагаю для работы над собой для изменений кому нам?